Тянем. провозик трогать нельзя. Я пока не особо понимаю, что нам нужно делать с этой рукой. Все, провозик точно не трогаем. Возможно, нам нужно вот сюда. Ладно, хорошо. А, все, надо удерживать. Круто. О! Криповато. А смотрите, реально этот трос. Как-то видите, сгибается. Немного криповато, конечно, но тем не менее. И мы видим длину. Все, это максимальная длина руки. И вот он изгибается. Здравствуй. Ты Поппи? Нет, ты не Поппи. Поппи это та кукла. Ну ты, возможно, монстр, который будет за мной охотиться. Так как ты был на постере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 Блин, неправильно сделал, да? Кажется, не в ту сторону сделал. А, а вторая рука, что будет вторая рука делать? Она уже, получается, запитана. Стоп, давайте заново. Поднимаемся здесь. Слушайте, кажется, я врубился. значит. Вот так? Нет. Мы вот должны с этой стороны обогнуть. Схватили. Хорошо. Есть! Вау.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 Работало. А почему до этого не работало, не понимаю. Неважно. Главное, что мы электричество наконец-таки включили. Давайте еще раз попробуем. Вот я падаю. Ай. Хруст был характерный. Немножечко застанил нас, но мы в порядке. Все, мы включили. О, блин, страшно. А -а -а, хорошо. Ладно, давайте.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 Окей, мы собрали. Сюда нельзя, сюда нельзя. А -а -а! Блин! О -о -о -о! О, я не ожидал. Суп, а куда? А куда? Схватиться. Нахрена я делал этого? Зачем я сделал эту грёбаную игрушку? Смотрите, что-то сейчас появится здесь.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 Сюда! А -а -а Блин, как это нервозно! <LGBTQ3> <resanco material laughing> zug吃, в сети игры, когда за мной что-то бежит, очень нервозное. Гораздо больше жизней под угрозой, чем твоя. Боже мой. Вставай. Нам надо бежать вот на эти тексты? Нет, на эти надписи. Но это как-то меняет наоборот. Говорит, что не надо бежать. Ладно, попробуем. Сюда. И понеслась. Фу. соберись, Евгений. Раз, два. Опасность. Нет. ай яй яй яй яй яй яй яй Сюда. Нет другого выбора. Гробика бежать найти устрашающие надписи. А! Все ниже мы в какой-то. А спускаемся!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 Я не готов в этот эпизод заново, я, я, я, я его все бегу. Прыгаем! Прыгаем! Прыжки нас ускоряют! Куда? Куда? Куда? О! Стоп! Давай! Ну сюда! Что я должен полезть?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 Но мы уже знаем, что нужно делать Оп, вот сюда нужно бежать Здесь самое то Самый кайф О, горка вниз а, Черт, куда? Куда, блин? А, на danger, danger. все, нам сюда Там, где дейнджер, там хорошо, там безопасно Это реверсивная психология, понимаете? А, блин, не хочу умирать снова Как-то не хочется Прям вот сейчас у нас так все хорошо идет Что? Не стоит умирать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 А ч, что происходит? Отпусти, отпусти крепуну и граб... Я не могу, она зацепилась за что-то. Все, ух, кажется, эта Хаги сраная упала. Что это за цветок? Мы нашли цветок! Идем скорее к цветку. Смотрите, синяя дорожка и красная дорожка, а там где-то желтая. Кассета? Видак. Последняя запись. Эксперимент 1.006. Прототип. Очень тревожное. Координирование и кооперация очевидны в его наборе навыков.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 Здесь есть что-то полезное для меня? Нет ничего. Ладно, пойдёмте. Красный свет. Папи! Папи, это ты! Ну, давай тебя вытащу. Папи? Ты открыл мой футляр. Чептер 1.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 С вами был Южин и всем опять!